у ребенка нос не дышит, то он отстает, начинает отставать в развитии, потому что мозг либо перегревается, либо сильно охлаждается. Изобретено огромное количество лекарств от, от этой жоги На самом деле все легко исправляется. Надо привести в порядок диафрагму для того, чтобы желудок ушел туда, куда надо, чтобы он не выходил за диафрагму. Эффективная практика заключается в том, что вы должны определить именно первую причину, что запустило, или позвоночник, или внутренние органы. И тогда количество ваших сеансов уменьшится до 1-2. Куда все это идет? Да, выбрасывается в 12-перстную, все это идет. Но теперь представьте, что груда брюшная, диафрагма в спазме. Диафрагмальный нерв, который идет еще выше, да, сюда, все идет здесь давлено, здесь поддавлено. Поэтому 90% всех причин всего, что происходит с организмом человека, как-то связано с мозгом. То есть вы делаете минуту, а для обмена веществ прошло два года. Именно в дисках. Соответственно, там все и происходит. Без операций по 10-15 по грыж проходит. Причин, естественно, может быть много. Могут быть. Травмы могут быть какие-то. Стрессы, накопленные в течение жизни. Сейчас посмотрим на предмет родовых травм. Ну, тем более, раз первый и второй шеи не смещены, это нам уже, как бы, нас на какие-то мысли может наводить. А у кого запорчики еще хуже, вот говорили о застой, конечно. Запор – это мощнейшая эндогенная интоксикация. Сколько энергии вы втюхали во внешние объекты? Вашей жизненной, вашей силы жизненной. Сколько втюхали во внешние объекты? В детей, в родителей, в шмотки.